Сегодня все наши игры с нашей группой, с экземами Старого Света, узконосами, и прежде чем э, будем смотреть, э, сегодня будет много всякого визуального материала и слайда, и э, э, там, съемка будет, кусочек, даже передвижение лучше, конечно, финансировать смотреть. Сразу хочу сказать, и обратите внимание в вот что. Обезьяны Старого Света, от которых, собственно, от этой ветки мы и да? очень рано, больше 25 лет назад, делятся на две разные группы, которые будут называться мартышкообразная и человекообразная. Да? Говорит, что какие-то высшие, какие-то низшие, но хотя термин «высшие приматы» в общем-то до сих пор используется, но достаточно условно. Игра. В чем на самом деле по-настоящему разница между человекообразными и мордышкообразными? А вот в чем. Вот смотри, сейчас покажу причину, к которой будут сводиться все отличия. Да? И отсутствие хвоста, и отсутствие седалищных мозолей, и изменение формы черепа, изменение динамики стадо и так далее. Значит, идея очень простая. Понятно, что вопросы стратегии питания для любого зверя э, относятся к группе важнейших вопросов. На самом деле, три группы важнейших вопросов. Стратегия, стратегия питания, стратегия размножения и стратегия избегания хищников. Так, значит, ничего более важного просто вот ну, Давайте посмотрим, посмотрим, в какую ситуацию. Как и даже начало формирования термитрии осваивают древесный ярус ствол дерева ветка висит плот значит как с этим пищевым ресурсом работают мартышкообразные а ловко они ровно так же как по земле идут по дереву по веткам древесны Да? Остается исходная для всех млн четвероногая компоновка. И по земле, и по веткам идем на четырех ногах, хватательная и стопы, и Так. Да? При такой компоновке, при прыжке, какие конечности являются толчковыми? Задняя. Задняя. Какие конечности являются амортизационными для треземления? Передняя. Это изначально компоновка, это старая, хорошо проверенная схема. Догадайтесь двух раз. В рамках этой схемы, какие конечности сильнее и длиннее? Молодцы. Задняя. разумеется. Значит, хорошо, теперь, кто такие человекообразные? А человекообразные, вот Ровно та же самая история, ветка плотная, да? а вот рука образует друг. Ресурс используется. Движение не на четвереньках ходит вверх, а движение подвешиваясь к ветвям. Хождение вот такое возможно, но при таком хождении всегда руки не на этой ветке будут, а где? На верхней. На Так? Значит, такой вариант компоновки приводит... Совершенно автоматически, к появлению существенных отличий. Значит, у этой команды какие конечности длиннее и сильнее? Передние. Да? Задние конечности существенны, короче. Хорошо, теперь. Ну ладно. А как с деревом на дерево перепираться будем? Мартышкообразный прыгает, толкаясь задними ногами. А человекообразная, захватив ветку, раскачивается, отбрасывает рукой ветку назад, а второй рукой ловит перед, э, перед собой. Такой способ движения, если происходит отрыв от опора, будет называться брахи отца». Это мы все посмотрим, с вами. такие прыжки полета, серийные прыжки полета. Раскачиваясь на руках. Лучшие брахиаторы в современном мире от гипоны, самые крупные из них, сороснопалы, Сиомангия, таким образом э, делают прыжок метров до 10-12. То есть от меня вот до этого угла аудитории совершенно запросто. Да? Значит, но дело в том, что масса у высших человекообразных угорел шимпанзе. А особенно у самцов, может заваливать за 100 килограмм. Но ну а представьте себе, что такая зверюшка, так подвесившись, раскачивается и по инерции перелетает с ветки на ветку, во что превращается тропический лес. В карабельную рощу. Ветви не остается. То есть представьте усилие, которое при таком рывке будет падать на наверх. Поэтому крупная, по-настоящему крупная эйпа, эйпа это человекообразная на английском. Передвигаются иначе. Они не летают, как дипомы. Неплохо летают, кстати, молодежные шимпанзе. Они неплохие брыся. А вот взрослые уже тяжеловато для брыхиарса и, разумеется, оранги, конечно, не летают. Вот мы с вами динамин по орангах посмотрим. Они идут ногами по одной ветке, а обязательно руками фиксируясь над собой. Такой способ движения называется круляция. Существенно, что при брихиации, при при так какое положение занимает тело в пространстве? Позвоночник параллельно Земле или нет? Нет. Вот у Мартышкообразного. Позвоночник параллельно земле? Хорошо, а теперь у брахиаторов, круляторов. А вы понимаете, что это если не полностью то полу выпрямленное, то полувыпрямленное положение. Итак, и в течение двух десятков миллионов лет оттачивается вот эта схемка. Так, да? значит, на самом деле взять и встать на две ноги могут и мартышкообразные павианки. Но длительно передвигаться в таком положении они не могут. Это и собака может там, когда служит, встать на две ноги, кошка может. Но теперь представьте себе волка, который гуляет позже на двух ногах. Картинка из мультфильма. Да? Они из живой природы. А вот у этих Грузии. В связи с древесным, лесным способом передвижения в течение миллионов лет идет эволюционная подгонка скелета и динамики под полувертикальное положение тела. Идея понятно? Теперь пришла вот эта Знаешь, Значит, скажите, пожалуйста, зачем мартышкообразный хвост? Да, да отбалансируем. На прошлой лекции мы с вами говорили, что хвататься хвостов умеет одна единственная группа э, обезьян. Это кто? Не только паукообразные мы говорили, что ревуны тоже Как называют Американские обезьяны. Да? Американские ширконосые обезьяны. Среди них есть обладатели хватательных хвостов. Среди обезьян старого света никаких хвастательных хвостов нет. Значит, с постом они пользуются ровно так же, как белка или как крыса, да? Значит, крысы во время бега и прыжков очень активно используют хвост в качестве балансирования для поддержания равновесия. Вот так используют эти да. Хорошо, теперь представьте себе, что вы пришли в скультурный зал, повесили на турнике и пробуете раскачаться. А в это время Пришли ваши друзья, тут мочи, и взяли булавкой, прикололи сзади вам к шортам вот такую связку сосисок. Скажите, связка будет помогать вам раскачиваться или мешать вам раскачиваться? Понятно, что в данном случае у вас смещение центра тяжести, происходит вниз, на не жесткой основе. А в результате вот такой дробный центр тяжести падающие в противопазу при будет резко снижать эффективность и прореакцию братьяции. Хвост в данном случае никакая вот при таком способе движения, никакой не помощник, это активная помена. Значит, отсюда получаем важнейшее раз, э, различие строительных скелетов. Во-первых, разные акценты на. Передние и задние конечности у мордышкообразных, у человекообразных. Отсутствие хвоста у человекообразных. Есть еще важная такая штука. Ну, она для профессионалов важная, для остальных тут не особенная. Скажите, у кого-нибудь когда-нибудь хомяки или какие-нибудь другие грызуны дома были? Да. Ага. Что такое защищенные мешки? представляют себе? Ага. Значит, у нас с вами кончается вот здесь. Да? А у вот некоторых блеков проход из ротовой полости идет дальше дольше. Обычно это пустые такие емкости, но если еды оказалось так много, что уже наелся, да, а еда больше не лезет, а она есть, жалко потерять, И потом съедят. И в этом случае идет загрузка как раз защечных мешков. Так вот, у мартышкообразных защитных мешки есть, у человекообразных защитных мешков нет. Это связано с разными стратегиями запасания еды. Дело в том, что социальности у человекообразных носят исключительно пластичный и очень богатый характер. И там к пищевым ресурсам относятся несколько иначе, чем среди мартышкообразных. Ну вот такая удобная